В моей сканной департамент информационных технологий города Москвы может возникнуть резонный вопрос: что здесь может делать адвокат? А адвокаты здесь могут получить запись с, э, городских камер видеонаблюдения, наружных, которые расположены около подъезда, преддомовой территории и так далее. Данные привилегии у нас обладают только сотрудники правоохранительных органов и адвокаты. К сожалению, насколько я знаю, данная функция действует только на территории города Москвы. Как-то у меня было дело, где нужно было получить запись с камер видеонаблюдения в городе Красногорске, Так вот, там такой функции нет. Очень полезная вещь, когда необходимо получить видеозапись, если было совершено нападение если пропал человек, если совершено, например, убийство или совершено дорожно-транспортное происшествие. Для получения видео необходимо в течение пяти дней позвонить и оставить заявку. После того, как вы оставили заявку, видео будет храниться 30 дней. И будет ждать, пока адвокат, либо оперативный сотрудник приедет его и заберет. Если заявку не оставить в течение 5 дней, увы, в таком случае видеозапись будет удалена. Всем хорошего дня. До новых встреч.